А вы хотите обрести финансовую свободу и получать пассивный доход? Мы в территории инвестирования создали бесплатный четырехдневный марафон, чтобы дать вам эффективные стратегии и технологии, которые можно сразу применить на практике. В прямом эфире первого дня марафона вы сможете создать пассивный доход с нуля, со стопроцентной защитой вашего вклада, доходность которого будет превышать обычный банковский депозит. Хотите понять, куда инвестировать, чтобы получать пассивный доход? На втором дне марафона вы узнаете о семи проверенных стратегиях с постоянным денежным потоком. В третий день марафона вы узнаете технологию создания пассивного дохода, чтобы четко понимать, в какой момент какие стратегии стоит использовать. На четвертый день вы узнаете, как устранить препятствия и ограничения на пути к финансовой свободе. Устали от двухчасовых вебинаров? Именно для этого мы и создали 4-дневный марафон «Без воды и продаж», где вы сможете узнать эффективные стратегии, применить все знания на практике и получить пассивный доход. Нажимайте на кнопку «Подробнее» и записывайтесь на бесплатный 4-дневный марафон.